1 ноября я в теплице вот выкопал хоризонтему пришли поздно посадила ее где-то вот в таком состоянии пришла естественно вот не выше вот так вот выросла за полтора месяца какой вид ну вот такой буквально 14 сантиметров вот цена по которой я его писал 100 рублей это, в принципе, недорого, потому что если дороже, это на стадии распускания. Почему я выкопал? Да потому что вот сегодня дождь был и плюс 6 утром, а завтра уже морозы. И начинается, я посмотрел на неделю минус 4, минус 5 и так далее. И в обед только будет там плюс 2. Ну это все еруда, это все, все пипец. Если ее не выкопать, ну и все. У нее все становится. И тут два варианта: или пропадет, вот. но это маловероятно, потому что я ее накрою. Но тут как бы такой аспект, что она будет долго отходить после того, как ком земли будет мёрзлый абсолютно, вот. А второй вариант занести домой, что я и хочу. Она сто не умрет, плюс я буду черенковать ее, плюс весной кому нужна такая, такая вот харизотема, буду черенки. Отправлять почтой. Вот. А дальше что? Вот размножать даже можно не черенками. Это я выкопал. Я хотел присадить. А кого там пересадить? Кого там пересадить? Вот уже готовый черенок. Вот он череночек. А вот корешки. Как, как его садите? Зачем? Уж дурак совсем, что ли? Сейчас вот так вот ос осторожно отрежу и посажу в маленький горшочек Вот уже одно есть. Второе. Вот. Уже и корешки есть вот здесь. Вот проглядывают. Вот они. Не хочу ломать. Ну, есть же они, есть. Вот тут еще один, вот тут еще один. Прекрасно размножается. Потом на срезку, конечно, пойдет какой мощный стебель. Единственное, что вот эти вот отростки, отростки все из пазухов, которых их нужно опламывать, я вот здесь просто, это первый раз, я хочу хризантеме заняться, вот эти все нужно обрывать и оставлять один центральный, тогда он будет большой. Даже говорю, 14 сантиметров вот здесь вот. Я рулетка мерил. Ну, Охренено. Он еще не раскрылся. Только-только начинает распускаться. Просто из-за морозок заношу. Вот. Ну, сейчас, естественно, буду черенковать.